Мы приветствуем вас на канале Автоматизация от А до Я, и сегодня наш разговор пойдет о проблемах, актуальных для большинства сетевиков. Вместе мы найдем их решение путем использования современных техник и технологий. Некоторым навыкам редко учат в школе или в УЗе. Именно поэтому мы создали бизнес-клуб сетевиков Master Games, чтобы вы смогли их освоить. Я уверена, что ваша работа в сети связана с необходимостью общения с людьми, как знакомыми, так и незнакомыми. Правильной и эффективной передачи информации холодным контактам. Добиться большого успеха в сети легко. Мы используем авторские методики с последующим построением обученной и качественной команды. В клубе практикуются тренировки, которые являются средствами коммуникации, в которых ваш голос используется в качестве инструмента. Вы научитесь говорить четко, внятно, управлять своим голосом, работать с аудиторией и справляться со страхом общения с незнакомыми людьми. Вы научитесь завязывать и поддерживать разговор, избегая неловкого молчания. Согласитесь, что в любом бизнесе наиболее важно построение команды и взаимодействие с партнерами. Вы получите четкую, простую, понятную и доступную каждому партнеру вашей команды систему построения бизнеса и большой структуры исключительно через интернет. Вы разовьете коммуникабельность и будете лучше взаимодействовать с людьми, заводить нужные связи, легко знакомиться. Вы будете снова и снова подключать к себе в первую линию новых партнеров путем автоматизации. Вы узнаете не только про современные IT-технологии, но и про то, какой эффект они дают в построении многотысячной структуры. Мы заботимся об обучающей и образовательной части вашего бизнеса. Приходите на информационную встречу, примите решение и начните обучение. Кроме новых, применимых на практике знаний, умений и навыков, вы получите много полезных фишек, секретов и рекомендаций. Напишите человеку, который дал вам это видео о том, что хотите получить детальную информацию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Уверены, мы встретимся в команде.